Привет, девчата и ребята, сейчас я буду снимать творение про бабушку Папулю, чем Папулям посвящается. Папочка Папуля, как тебя люблю я, ради мы когда грубой гулять идем с тобой, или что-то мастерим, или просто говорим, и как же тебя опять на работу отпускать. Голодом. Надо, у нас даже вот елочка наряжена. Пока!